Здравствуйте всем, Лада и Согласия! Ибо сегодня 18 мая 2021 лета. И Божественный Знакоряд у нас звучит следующим образом. Лада и Согласия, Радости и Мудрости и Счастья. Лада и Согласия, Радости, Мудрости и Счастья. Хороший набор, такой разнообразный ассортимент. И сегодня мы с вами поговорим о воде. Всего месяц у нас остался до летнего состояния. И наверняка вы знаете, что я вот сейчас посмотрела, каждое, каждое лето интернет, подача в интернете меняется, если смотреть вот, да, какие-то материалы. Значит, то было самое распространенное, что у нас Ивана купала, это 7 июля. Да? Правда, вот мне попался такой скромный намек, что раньше это проснулось 21-22 июня, но вот теперь это 7 июля, без объяснений, да, что называется, к черту подробности. Вот, теперь это и купало, и купайло, и, и, и различные еще модификации. Значит, еще раз, христианский праздник Иоанна Предтечи, Юридически по времени совместили с Купалой, Купалу перенесли с непосредственно дня летнего солнцестояния на, получается, две недели дальше, да, позже, и совместили со днем Иоанна Крестителя, получился в народе такой гибрид Ивана Купала. И упорно это является самым раскрученным названием данного праздника. Да, и в этот день соединяются стихии прежде всего Земли и Солнца, так же, как и в зимнее солнцестоянии, в равноденстве, но каждый раз это взаимодействие имеет свои физические отличия. И если зимнее солнцестояние – это самый короткий день в году в лете, да, и самая длинная ночь – и а, есть своя специфика проявления, определенный поток идет. А, и а, легче, и как бы само собой выстраиваются а, определенные запросы, связанные с развитием, с духовностью, с познанием. Вот, то летом, вот сегодня у нас, например, как говорят, аномальная жара, там ремо, рекорд что ли там за сто лет побили. А, вот, и а, летом думать труднее, а, выходить на дух труднее, мы зависим от тела, если физическое тело в жаре, ну, немножко так вот, да, ему хочется отдыхать, может быть, а, а, где, как это, прохлаждаться, труднее какую-то нагрузку людям бывает делать, и, может, хочется больше быть на природе, то есть, более телесные какие-то потребности они ярче проявлены. Ну, хотя мы понимаем, что зимой и лыжи, и санки, и все остальное никто не отменял. Но, тем не менее, есть закономерность, да, что чем отличаются южные народы? Темперамент. Потому что много солнца, у них кровь бурлит, и им не так уж хочется сильно думать. Северные народы отличаются тем, что они любят думать, что они, может быть, медленнее запрягают. Да, это не значит, что они там меньше двигаются. Что-то просто другой темп другие потоки более активно работают поэтому когда умные люди перевозят детей в какие-нибудь таиланды да, так ну, вот здесь вот в холоде зачем я вот поеду на какой-нибудь там таиланд детей выращивать то полевые структуры там другие потоки солнечные и так далее другие дети физически развиваются скорее всего лучше да, чем если бы они развивались в более северных широтах, интеллектуальное развитие сложнее. Не знаю, что они там дураками вырастают. Нет, просто энергетически это сложнее. В это надо больше вкладываться. вот И дети, вырастающие э, в более северных районах, да это тоже ж не значит, что у них физически что-то наоборот, они физически крепкие, но э, духовно-интеллектуальная составляющая развивается проще. Это связано с в том числе с магнитными полюсами Земли, где у нас холодная зона, все, что ближе к северному полюсу. Северный полюс, он, там есть, вы знаете, и магнитный полюс, и человеческое тело очень зависит от магнитного поля. Есть версия, что а, та же крещенская вода, да, происходит а, перемагничивание воды, а магничивание воды, это как раз а, связано с изменениями в а, магнитном поле Земли, а изменения в магнитном поле Земли с чем связаны? Связаны взаимодействие с Солнцем, с Ерилой, с, с Ра, то есть с источником света, с источником благодати, с источником жизни для нас а, и для всего живого на Земле. А, то есть первично здесь взаимодействие с Земли и Солнца. А, и а, обратите внимание, для меня, вот я когда готовилась к сегодняшнему эфиру, перелопатила материалы, которые есть в открытом доступе на эту тему, на тему свойств воды, хотя в свое время я этим очень активно а, занималась, но м, с тех пор прошло время, поэтому я немножко а, эти вещи обновляла. И а, вдруг наткнулась на такую информацию, думаю, это же так очевидно, все знают, что... Крещения да, с 18-19-19 числа вся вода а, очищается, она не портится, сколько бы она ни хранилась, она обладает вот такими волшебными свойствами, которые люди хранят летами. там по 7 лет, я знаю, там крещенскую воду хранят, она не портится, да, если надо где-то почистить, там по здоровью что-то, эту воду принимают или подливают в ванну, и она прекрасно работает. А, при том, что а, эта это вода в этот момент на всей земле приобретает такие свойства, хоть из крана, хоть из лужи, хоть из моря, вся вода а, переструктурируется. И а, оказывается точно так же, а, ну не точно так же, немножко по-другому, но эти же а, параметры, эти же свойства отмечаются и в день зимнего солнцестояния, который... А, а, на 27 дней раньше а, идет, а, чем а, известное всем крещение. И более того, кажется, я прочитал научную версию, что каждые 27 дней происходит некая переполюсовка, как бы вычистка, переструктуризация воды. И эти 27 шаг в 27 дней попадает на подавляющее большинство религиозных праздников, которые начало свое берут из ведических или до христианских, или славянских э, праздников. Как раз вот пример Купалы, да, которая, э, с моей точки зрения, и по моему опыту, э, я это все эмпирическим путем много лет проверяла. Конечно, истотный истинный поток находится 21, 21-22 июня, да, день летнего солнцестояния. И он попадает, этот день попадает на тот, на ну, в тот момент, когда вот это вот перемагничивание воды происходит. А, и дальше я сейчас хочу немножко зачитать такой научной информации, и, ибо не я ее добывала, добывала поэтому. Так, значит, э, периодический процесс изменения свойств воды обусловлены периодичностью солнечного цикла. Я зачитываю статью, по-моему, доцента, то есть ну, ученого, да, человека, который подошел к вопросу с научной точки зрения, никакой мистики и так далее. Вот. Значит, Крещенская вода с 17.30 до 23.30, Сочельник идет изменение воды, и продолжается где-то с 12.30 до 16.00 следующего дня. После этого вода быстро возвращается в свое обычное состояние. И так, чем объясняют физики данные изменения? Космо географическими факторами: солнечной активностью, затмение, полнолуние, прозрачность земной атмосферы, особенности магнитного поля Земли, геомагнитные аномалии. А магнитное поле на крещении часто отклоняется от нормы а, и а, намагничивается от геомагнитного поля Земли. А, ну, в общем, короче, гипотез много, а какой-то, которая точно бы все объясняла, нет. Но во первых строках письма выступает Солнце, кто бы сомневался, Ученые с нами согласны, что празднование нашими предками, как основных празднований солнцестояния равноденствий, является разумным мероприятием, потому что позволяет осознанно участвовать в процессах взаимодействия а, солнечных энергий да, с Землей и, как следствие, перезарядки, вычистки организма. Я думаю, что а, если бы физики занимались вопросом, что происходит с людьми, которые празднуются празднуют состоянии равноденствия, да, они бы тоже регистрировали изменения в крови, очищение и так далее, аналогичные процессы, которые, наверное, и так происходят, но если человек понимает, что он делает, и вкладывается в это сознательный эффект, естественно, увеличивается. И дальше... Значит, еще одна гипотеза, пока мы говорим про крещенскую воду, воду потому что принцип один и тот же, про купальскую даже чуть-чуть позже мы с вами обязательно поговорим. А, да, феномен крещенской воды связан с положением Земли, а, потому что Земля попадает 19 января в точку, где тут особенно сильный поток космических частиц нейронов и, внимание, превышающий фоновые уровни в 100-200 раз. То есть с неба сыпется некая космическая благодать, которую мы называем нейронами, в огромных э, количествах, превышающих обычные среднестатистические, в 100-200 раз. А, это вот, э, да, ну мы чем-то, чем-то с вами похожи, мы тоже, нам надо подзаряжаться и от солнца, и от еды мы тоже подзаряжаемся, да, в общем, для того, чтобы нормально функционировать. Вот. И здесь просто участвуя, вот, принимая эти потоки, да, зарядка в 100-200 раз эффективнее среднестатистической. А, вот. И это все, уважаемые ученые, смогли замерить. И в другие дни, говорят они, планета периодически попадает под действие потоков частиц, но менее сильных. Как правило, эта периодичность совпадает со святыми днями и православными праздниками. А, в, в, так, сейчас, уникальные качества воды усиливаются, когда дополнительно проводятся процедуры, например, проводимые в церкви, когда, например, опускают воду серебряный крест или читают молитвы, то есть то, о чем мы говорим, ключевое в этом это некое осознанное взаимодействие, слово это есть основная сила, данная человеку свыше, помните, человек мера всех вещей, и задача человека да это называть называть все что он видит давать определение да как бы концентрировать суть и называть ее таким образом и когда человек какую-то молитву обращение какой-то запрос Кого-то может смутить, но некий любой ритуал, потому что молитва это тоже молитва с освещением, с погружением креста в воду, тоже есть ритуал, да? То есть некий обряд, любой осознанный обряд, связанный, направленный на взаимодействие с водой, на принятие космической энергии, усиливает свойства воды. Благодарю вас, уважаемые ученые. Так... Да, как я сказала, ситуация повторяется каждые 27 дней, когда Солнце совершает полный оборот вокруг своей оси. Ну, если пофантазировать, например, да, вот как бы каждые двадцать семь дней Солнце поворачивается к нам лицом, и мы, допустим, землей, Земля с Солнцем, они друг с другом общаются, да, потом Солнце опять начинает вращаться, то есть оно отворачивается, и поток этих самых частиц уменьшается, и воздействие на Землю, на воду тоже. Уменьшается праздник купала связан с летним солнцестоянием, то есть, учитывая периодичность, можно ожидать изменения свойств воды и в этот день. Хотя изменение свойств воды на праздник купала серьезно не изучался. Вот так еще напоминаю: раз уж мы говорим с вами про воду, да, о том, что исследований проводились много кем. Первый – это был японский ученый, сейчас не скажу его имя, в, прошлый, в прошлом лете мы его упоминали, который замораживал воду после некоего информационного на нее воздействия. То есть разные слова, молитвы, музыка, разное звучало. Выяснилось, что классическая музыка благотворно то есть дает красивые кристаллы, допустим, тяжелый рок там дают некрасивые, негармоничные кристаллы. Слова, которые высоковибрационные, созидательные, дают тоже красивые структуры кристаллов, причем каждое слово дает разную форму. И грубые, разрушительные слова ломают структуру воды. Это видно тоже такими покореженными формами. И еще раз повторю, ключевая вещь, да, что такое купалы. Это соединение огня, стихии огня, а, то есть, это вот самая короткая ночь в лете, которую а, не спать принято, да, а, жечь костры, в которых можно, а, сжигаются старые вещи, там карма, какие-то проблемы, болячки, а, идет наполнение новой энергией, а, и утром на рассвете купание в России, купание в водоеме, а, купание в родниках, в источниках. Это все после проведенной осознанно ночи со встречи с рассвета заряжает самого человека поля человека, да, уже вычищены, выстроены таким образом, что взаимодействие с водой происходит качественно другое и чувствуется разница в воде, вот. Мы Прошлым летом мы были на Клязьминском водохранилище, и казалось бы, что такого, ну, по чистоте, ну, там много народу рядом, и оно ну, не считается каким уж таким-то, знаете, суперчистым местом. Хотя там красиво. А, так вот, вода, мы были несколько дней, именно в ночь, на, на Купальское утро, да, вода была удивительная, просто удивительная. Какая-то очень нежная, ласковая живая, вот прям было с ней какое-то такое взаимодействие. И потом, когда мы днем купались, и на следующий утро такого эффекта уже не было. Вода была прекрасна, но просто совсем другая. Вот это таинство, состоящее из осознанного взаимодействия Солнца, Земли, человека и взаимодействия со стихиями природными, да? Вода, вода и огонь – это две основные стихи, которые просто обе они обладают а, очищающими свойствами, мощными. Плюс, повторю еще раз, осознанное вложение человека. Включает, включает вот этот поток, и а, он по-другому разворачивается, он имеет другой эффект. Во-первых, более долгосрочный, это вот как а, да, крещенская вода просто там ей умыться, окунуться, или ее сохранить, например, в, когда нужно омываться. Вот, и, наверное, я тут не буду, тут есть даже еще много всяких умных слов про пиаши и так далее, что происходит, всякие фотоэффекты, длины волн и так далее, да, но мы уже не будем сейчас в эту сторону идти. Давайте я быстро прям повторю еще раз ключевое сегодняшнего эфира. Значит, вода каждые 27 дней происходит некое омагничивание. Это связано с циклом Солнца, с его оборотом вокруг самого себя. Плюс у Земли тоже есть свои там обороты вокруг Солнца. Есть 4 как минимум ключевые точки, их больше, но ключевые неких таких контрольных взаимодействий, да, переплюсовок, переключений. А, это зимнее солнцестояние, а, это летнее солнцестояние и весеннее, осеннее равноденствие. А, Каждая из них дает свое включение своих потоков, Я, может быть, выключение своих. Если это наложить на божественный пантеон, каждый вот это вот четверть лета а, какие-то боги более активны. Вот а, есть такая концепция, что а, наше светило, да, а Оно а, в декабре, 25 декабря, оно рождается, а это, это юный молодой Ерила, дальше а, а он становится а, купалом, у него четыре а, ипостаси, да, вот он проходит полный цикл от а, юности до зрелости, и ритуальная смерть, которая с 21 по 25 декабря происходит, и 25 декабря, Рождество. И начинается новый цикл. Есть магнитное поле Земли, есть магнитное поле человека, есть человеческое свойство, сила человека, слово, намерение, человек, мера всех вещей. Взаимодействие Земли, Солнца и человека как меры включает процессы, отличающиеся от просто природных процессов, когда, ну и так это происходит, празднуете вы не празднуете вы понимаете, да, все равно самый длинный, самый короткий день никуда не денется, все это будет происходить, но есть разница для вас и есть разница для реальности, в которую вы попадаете, вкладываетесь ли вы в это или нет. А, вот, собственно говоря, наверное, главное, что я хотела сегодня сказать, огромная благодарность ученым, которые все-таки немножко посмотрели в эту сторону. Не только крещенская вода, но просто это такая, ну, действительно, это проверяли много раз, никуда не деться, свойства меняются, надо же как-то объяснять. Вот, видите, начали объяснять, и вдруг оказывается без солнца никуда. Так что, друзья мои, есть такая версия, что вообще-то на нашей земле, если на нашей земле я имею в виду Матушка Россия, если уж говорить о какой-то предыдущей, скажем, традиции религии, да, то это очень похоже на зороастризм. На огне солнце солнцепоклонничество. Ну, слова не, не точно выражают смысл, да, просто это естественно. Вот я бы перевела это так, что жили наши предки, в, понимая вот эти процессы, обладая более широким мышлением, чем то, которое нам сейчас пытаются навязать, думая только о себе, о своих деньгах, там, о своей норке там о своем здоровье плевать на всех, кого должен любить черт, да, плевать на, чихать на всех, любить себя, а это очень сужает поля полномочий энергетику человека, не дает ему взаимодействовать с природными потоками, земными, солнечными, стихиальными, божественными, родовыми, и как следствие это сильно сокращает жизнь или делает ее менее Полезной, потому что, дорогие мои, смерти как таковой не существует. Она наступает. А вот болезни, да, бывают трех видов. Это а, болезни воспитательные, которые а, даются для того, чтобы человек что-то понял, чтобы он начал искать решение, да, дискомфорта физического. И это решение вывело бы его на какое-то а, изменение образа жизни. Как следствие, да, это вот как бы... Цель достигнута, болезнь уходит. А, наказание, болезни как наказание, тоже они, в общем, воспитательную функцию выполняют, но конкретно, да, это следствие а, какого-то нарушения человеком серьезного, а, которое тоже наказывается болезнью, причем а, какое нарушение, такая и болезнь, поэтому по болезни можно понять, какое нарушение было. Если человек меняет свое отношение, то есть находит свою ошибку, то а, у, у него шансы выздороветь Сильно вырастают. И есть болезни, сопровождающие к уходу. То есть, когда природа решает, что человеку не из-за чего жить. Если человек перестал взаимодействовать а, с жизнью, с природой, с солнцем, с небом, а, он не Он, а, Помните притчу а, Толстого про а, старого человека, который сажает яблоню? И у него говорят, зачем ты сажаешь, ты же не успеешь вкусить плодов этих яблок, яблони, да, пока там она, а, внуки твои только успеют. Он говорит, ну что, внуки-то успеют, значит, все хорошо, я все делаю правильно. Не важно, что я не попробую а, этих яблок, важно, что в этом действии будет польза для моих потомков. А вот это, это другой а, образ мышления, это другая длина мысли, другая а, другие размеры вообще. Возможности, полномочия, ощущения себя и, и, и мира вокруг. И э, дабы жить здоровыми, дабы жить э, осознанными, сколько, сколько вот э, добро, э, чем человек включеннее в, в жизнь, а еще раз говорю, мы с вами живем на планете Земля, нашим светилом является то, что называют Солнце, там, да, Ирила, источник жизни на земле мы связаны с магнитным полем земли и умение умение выстраивать отношения встраиваться в потоки созидательные потоки земли и солнца дают и нам возможность жить лучше здоровее счастливее и успешнее так что дороги мои всего месяц остался до летнего солнцестояния настраивайтесь и попробуйте провзаимодействовать в этот день с водой, с солнцем, с огнем, так чтобы сбросить накопившуюся лишнюю усталость, вот эту вот послезимнюю еще какую-то, и вот прям войти в самый рассвет, в ресурс, взять этот ресурс, чтобы потом его реализовать в жизни. На пользу. В добрый час с вами была Людмила Осипова. До новых встреч. Пока-пока. Представляешь, -пока. я распаковываю